Mm. <music> Не исключено, что не все студенты могут готовить для себя самостоятельно. Быстро и вкусно именно так можно приготовить суп из продуктового набора, предоставленного студентам Казанского федерального университета. Именно об этом поведал проректор КФУ по общим опросам Решат Кузееров, который на собственном примере показал, что набор продуктов, раздаваемый студентам, универсальный. Кстати, это видео полностью будет выложено в YouTube и появится в трансляции нашего канала Универ ТВ. Я это вас приготовлю, как раз куриный суп с с рисом и с картошкой. Вот лук должен стать таким, э, золотистого такого цвета. Всё, высыпаем в один чай. Напомним, 13 апреля ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров поручил организовать помощь иностранным и иногородним студентам, оставшимся в общежитиях на самоизоляции. Ректор лично обратился с просьбой о благотворительных поставках продуктов питания компаниям и организациям Татарстана. Вклад в акцию группы НФИС оказался самым крупным. Уже 14 апреля продуктовые наборы получили студенты, проживающие на улицах Бутлерова, Пушкина и Гвардейской. В последующие дни апреля продуктовые наборы подоставили в общежитиях на Далекутуе и деревне университета. Все эти дни акции продолжались и в филиалах Набережных Челнов и Елабуги. В каждом наборе картошка, рис, макаронные изделия, кетчуп, майонез, масло и бытовая химия. Одним словом, все необходимое, плюс добавили курицу, сливочное масло и кондитерские изделия. По словам ректора КФУ Ульша Тагафурова, раздача продуктов – это не разовая акция. Она будет продолжаться до окончания режима самоизоляции в стране. Лилия Талипова, Лев Диденко, Универ Ньюс.